Привет. самые необходимые с собой возьму командира немножечко. Так, у нас я привет! Привет! привет. Да, ладно, этот, э, ладно. Такое? Это, вами, да ничего, так, Ребята, эх. Идиот. Ну-ка не мельтеши тут, уйди. Тихо. Я за ними а -а -а. слежу, уйди отсюда. Я тебя понял Феликс. Ребята, жду вас быстрее ко мне домой. <сосы> <сосы> <сосы> Страх, О, ребята, срочно ко мне домой. Давайте Нет, детрансформируйся, просто будь с ними. Так, пражник. Детрансформируйся и будь с ними. Иди к ним. Мне тут лучше ну, вы собираетесь, это мне поможет с вами? Нет, Нет, иди. иди. Офигенно. Лично. Ко а, вы смотрите все? Мы? И куда? Мы на дискотеку идем, смотрим, какой красивый фонарь. А, да? Да. Ну, ладно. Феликс! Какой Феликс? Ты кого-то видишь, Феликс? Ну показалось, у тебя тоже коронавирует. Так, мне надо бежать. Мне кажется, они меня заметили. Стоять, Феликс. Феликс, там за. Это, ты слушай, ты это сто... Стой. Слажди. Так. Так, надо посмотреть ну, назад. Не следили ли за мной? Слушай, а Адриан начал, прошел передать немножко. Стой. Ничего, мне не надо так. так. Нет, надо. Так. Бьем. Феликс, Где? Где они? За надо посмотреть, чтобы за мной никто не следил. За тобой, Слешка. прием, Феликс. Так, все, надо идти. На-на-на. Так. Кто там не следит за мной? Вроде бы никого не вижу. Пока никого не вижу. Все, можем заходить в дом. Филипс, он сюда заходил. Ты-то что за нами объяснился? Ой! Что это? <плес> я тебя сейчас расстреляю! Так, берем браслет. Тебе киркой в бошку пр... проломлю. Киркой в бошку. Эй, приветики, мои хорошие. Зеркало, посмотрите сюда. Это феликс опять же. нет это не феликс это надо мне от вас сейчас я скажу что мне надо от вас это разве не феликс нет это не феликс извините пожалуйста но... угу. ну я, знаю, Олег. я вас вызволю. ты не вызвали их вы не при каждом твоем уходе с этого дома вы возвращаетесь на место так, а теперь ну, так, слушать я меня сюда. Ты, <с ты <с <с Не важно, как я использую этот талисман. А мне вот важно. Так что тебе надо от нас? Горелый, э, как ты воскрес, если тебя мне нужно то, что Шесть. лежит либо у тебя, либо у тебя дома. А что это такое? Дам такой бокс или ящик. И там украшения, которые нужны мне. Он лежит у меня дома. Ну, Нет, я схожу я тебя к тебе родишь? домой. Ходи. Нет, он у тебя, я уверен. Нет, Вы вот может быть... этого... Давай ты отдаешь мне свои что? боксики. Либо я обыщу тебя. Да. Mm -hmm. Сначала, сначала во-первых, подойди. Мне куда-то даже сбежать. Феликс, будь <coughs> другом. Друга? Давай, обыскивай. Только, только не надейся, на то, что я так просто дам. Как хорошо то, что я поменял браслет на действие на этот брасвет. Ну хорошо, будь там. Мне не даст усилия. Давай, что? Постой. Ой, подойдешь, что мне них я неуязвим, ты понимаешь. Если вы попытаетесь, тут стоят скрытые Мы камеры. Да-да-да, только, -то только я сейчас выпущу. Только сейчас враженик выпустит акуму ну. и уничтожит город. И я посмотрю, как да. герой справится. Я же вижу через камеры то, что ты кому-то пишешь. Я сейчас узнаю, кому. Ну ладно, писать кому не будем. Мне кажется, у здесь было больше. А мне кажется, что здесь у нас тут вот именно. А, я так и знал. Я так... вот я и... Это Стрейд, mm -hmm. мне тут кое-какой знакомый кое-что оставил. Почему я ответ веду? Так, пакела. Дражник, не беси меня. Вот, честное слово, бесишь. Ну, потому что я запретила это своей волшебной Привет, А я здесь. Гаденыш! Бей. Вы, нас, Давай. Я передал кто, все эти украшения, передал мистеру Багу. Да если тебя обыщу? Я так просто Ой Ай ай ты Опа браслетик уже у меня Приветик А был, Тут дверей нет. Ты уже никак не используешь дверного. У меня дверь есть. все украшения. Нет. Давай уговор, я даю тебе этот. А ты мне делаешь одно удолжение. Какое? Кто хранитель шкатулки? Нет, это второй. Это, это второй хранитель. Ну, мистер Сухань мистер. это третий. А первый мистер кто? Мистер Баг. А если точнее? Я не знаю личность Мистера Бага. Это полная правда. Может мне надо докторами лжи проверить? Давай. Давай. Ладно. М -м ладно. Это потом... Привет. Он тоже ничего нет. Ладно, вы не знаете, зато я. Что ты, что ты, что ты тут ходишь? Погоди. Я только сейчас понял. Чё выбрался? Нет, ну не серьёзно. ты не сможешь свечь со мной бегать. Пространство сужается, а двери ты поставить больше не сможешь. Смотри, какой у меня есть классный браслет. Давай договоримся. Отдай а мне один могущественный браслетик. Нет, отдай а мне талисман. Отдай Они... а мне талисман Кливера. У меня нету. У Я тебя нет, не но ты знаешь связи у которых есть, поэтому... Давай. Мы не можем тебе предоставить эти связи. Напиши мистеру Багу, пусть он тебе как-то передаст. Как? А давай мы сюда самого мистера Бага пригласим? Нет. Мне нужно побыть наедине. Нет, за вами будет смотреть он. А можно хотя бы, чтобы... Одна а маленькая норка, чтобы я мог поговорить? Чтобы я мог поговорить? Я уйду на время... За вами следит он Только Вы нет. стоите здесь? На тебе, бражник, забирай браслет. Мне он не нужен, бражник. браслетик по-хорошему. Ну, мне пишет нет. Олег? Чему че надо? Даже в свободный день не могут дать покупаться. Алло, Олег Какой? Где вы находитесь? Я не знаю, это где-то за, за пределами лагеря. Там за, за домом, где дискотека. За домом, где дискотека? Да, иди там, Пусть. Там старый такой старинный дом. Он весь закрытый? Да, очень, очень закрытый. Я не могу выбраться, потому что мне. Меня... Ребят... Меня... Ребят... О, привет. А ты чё... Че... Просто... Это Блазник! Ребята, я здесь! Лучше не выбирайся, а то он тебя обратно посадит. Я вас спасу. Ой, Подождите, у меня талисман, есть. У да, меня есть план. Ждите Видишь, здесь. Давайте соединимся вместе. Стоит на Тики, давай. Точно. Так, достанем трисман супер кот. А, так, все, я достал, теперь мне надо трансформироваться. Где трансформация, Тики? Ла-кок-ти! -кок... Ла Боже, я думаю, бражник идет. А, ну ладно. Ну хотя будет у нас гореть. Супер Катаклизм. А, да. О, Супер-котик, я в жизни рад тебя видеть, ну ладно. Выбираемся. Для просвещения выбираемся. А нам вот, я вас выпускаю. Выбирайтесь. У него, у него еще мой браслет. Извини, И браслеты браслет? я не могу забрать. Да ничего, я не это было, это было. Камера, Феликс. Вижу отсюда. Только я оказался в какой-то пространстве. О. Супер кот. Кому да, мне нужна была помощь. Где вы были? Почему людей закрыли, а вы где-то идти Нам никто не сказал. Убираю катаклизм. Все, убрал катаклизм по щелчку пальца. Уже научился контролировать способность. Ну я не знаю. Я, мне, не, мне не требуется трансформация. Это, Это может что-то не так? Что так, случилось, Алло? А где бражник? Комплекс... Я не знаю, он забрал у тебя браслет. Да. Он убежал. Как так? И мы знаем, кто Бражник. Как, как вы знаете, кто Бражник? Ну, потому что когда сбежал тот, э, тот чел, который с нами... Который в маске еще. Вот, вот его. Вот. Вот. Вот вы уверены, что это он? Да. Он пропал, а потом появился через пять минут бражник, хотя мы все были закрыты Феликсом. А он его выпустил или как? Да, да он его выпустил, или он... он просто пропал и появился брожник. Это не он ли бежит сейчас? Вот он, он Бражник. А. Потому что он пропал, он был вместе с нами. И потом, и потом появляется Бражник. Так что, ну то, Бражник, это уже известно. Угу. И скоро придет, мне кажется, супер. Детрансформация. Мы... Я забрал у кота-талисман, у владельца. Да, погоди, Мне у тебя... Мне надо было спасти. И у тебя на месте. А? а? Погоди, это твоё, верно? Да, да это у твоё? тебя фейковый у меня это, наверное, мистера Бага, нет? Ну да, мистер Бага так надо выбросить. У меня еще есть, но это, наверное, тоже, да, фейк? Это что? Это пчела. Пчела. Держи, а, наверное, уже. Ну, <смех> <смех> полог... дай мне, вот, я положу пожалуйста. потом в шкатулку. Так, а кто пил. был у нас, пчелой? А вот тебе не как я и говорил, у меня Как хорошо, что мистер Бак записывает все, что происходит. У него в костюме, у него в костюме скрытная камера на, э, на маске. И все, что он видит, Ладно, это все записывается. Да. Скажи, что? Она, наверное, Одри? Да. Она сюда приезжала. Это да, же королева моды самая влиятельная. Я как и думал, Феликс. Про то, что тебя... Меня Поэтому... Так. В квартире, в которой живет бржник. Из-за Сейчас... того, что Феликс знает то, что ты хранитель. Да. Это очень плохо. Я пытался отвер... отвестись, то, что ты несешь. Что я. ему надо? Ему нужен но он... А, ему... Теперь я понимаю, почему он хочет. Потому что он хочет снова создать ту прошлую армию, но. Мне кажется, у него есть еще дополнительные талисманы, с помощью которых он усилит их. Так, я понял по всем, как я изучал книгу, то что книга — это как учебник истории. То есть, талисманы есть сила. Допустим, талисман — то, что он может создавать другие силы талисмана, другие талисманы может создавать. Я не, там не было написано. Понятно. Надеюсь, ты как бы не. Ладно, все. Привет, Лука. Привет. Как у тебя дела? Так, нас недавно заперли в понятно. Я и думаю, что на патруле. Нам, покушай. Кстати, я нашел. Где сейчас на. Сидит сну. Уверен это, что это он, Бражник? Мне кажется, да. такой тупой, чтобы он был Бражником? Даже не знаю. Чтобы он был Бражником, ладно. Он... Кто? Выходите из моего дома. Уходим, уходим. Выходите. Бражник. Сам ты вражник. Я хотел на помощь позвать. Специально сбежал, постарался. Вы неблагодарны. Я же без этого портала. Я знаю, что... Ты не должен как баник с нам что то говорить. Если ты была в портале, ты не должна нам это рассказывать. Ты должен держать все в тайне. Что ты видела и что ты знаешь. Даже если ты знаешь уже личность мистера Бага, Баник, что ты должен знать. Если да, ты да. лишишься талисмана, то мне придется. Да, то придтся вроде память стирать там что-то подобное. Короче, у меня появился план. Он хоть и су странный, но планский план. Я комбинирую талисмана кролика и талисмана Бога. Отправлюсь в другое измерение, пришли шкатулку, что Пеликс никогда ее не найдет. У меня гениальный план. Гениальный. Гений. Ну, может, ты пару оставишь? Меня небеса услышали. Меня небеса услышали. Давай ты доберешь в другое измерение талисманы этого панды. А он очень сильный. И... Талис... Я должен... Он знает то, что я хранитель, для меня это как бы все равно плохо, Хорошо. поэтому я так бы брать. Оставь талисман розы, нарвала. Остальные спрячу вези куда-нибудь, не знаю. Так. так, в принципе, если считать так логично. А как талисман Клевера, я оставлю только Ладно, все. Ты там решаю проблема, я пойду к Луке схожу в гости. Лука пойдем к тебе в гости. Ой, это кто у вас тут спит на золотых? Золоте и золотом всем. Здесь спала одри, теперь здесь спит Вика. Повезло. <связь> Я себе тоже хочу что переделать. <связь> Такая честь спать на удренном месте. это же самое влиятельное, пока Кстати, карамель, будешь? <связь> <связь> Да, спасибо, но пока не голодный. Ладно, посидим, тут у вас давайте чайка попьем. Нодри не нравится, потому что она слишком любит там... Придираться. Да-да-да. большое, много где, много свободного пространства, место. Это ты что такое? Я паучий кролик или кролик-паук или паука-кролик. Паука-кролик? Едино... Иди Meter. очень далеко, куда-нибудь в лес. На улицу, вот. Тут положено. Слушай, я не знаю, может, я взорву тут ситуацию, когда знаешь. Почувствуется по измерению, и очень опасно. Неизвестные побочки. По Ладненько, отправимся куда-нибудь. Не Ладно. Уснул у вас тут.